друзья всех приветствую на связи день инвестор подпишитесь на мой канал по заработку и инвестированию в интернете Дед не рядом инвестором Малибу колокольчик нажмите подпишитесь в общем инвестирую в различные направления новости по ним публикую еще больше новостей в телеграме туда обязательно подпишитесь там очень классные новости друзья в общем, сегодня кенты мои родные, сегодня у нас гость передачу кент. Кент. Ну, смотрите, знакомая мне предложила, в общем, поучаствую в этом кенте, потому что очень, говорит, перспективно, очень можно подзаработать. Ну, я как бы, ну окей, как бы я, конечно же, ничего, нифига не понял, когда начал разбираться в этом кенте, потому что здесь вообще новая модель бизнеса новая система, так сказать, заработка, реально, если так, если вы задаетесь целью здесь просто подзаработать, да, поэтому я просто в этом видео сделаю, ну, такой мини-свой отзыв, да, то есть расскажу простым языком, не буду включать сетевика, просто простым языком расскажу, э, ну, свое видение этого всего дела расскажу о рисках которые здесь есть если инвестировать сюда расскажу какие проценты какой процент доходности здесь есть можно извлечь поэтому такое вот будет небольшое обзорное видео друзья вот смотрите в общем кент это международный клуб международный клуб кстати нашел youtube канал Который ведется еще 6, 6 лет назад, велся и до сих пор ведется, то есть постоянные новости по этому кинту, То есть, по факту, если так разобраться, то это не хайп. Не какой-то хайп, там, где вы просто там заинвестировали и каждый день просыпаетесь и думаете, хоть бы он не закрылся, да? То есть, ну, как бы. Тут немного другая модель, да? Другая модель, так, так сказать. В общем международный клуб, у которого по сути есть э, внутри этого клуба товары, которые можно покупать за эту внутреннюю единицу, там косметика, духи, золото, путешествия и так далее, то есть услуги. То есть по факту это как бы круто. Вот этот кент является активом по сути клуба, который всегда по сути растет цене. То есть по факту да, то есть еще два месяца назад я так ну, даже не обратил под толком внимания, но знаю, что цена была в 5-6 раз меньше на тот момент, когда я просто так мимолетно да, так обратил на него внимание. Но с того момента цена выросла на этот кен где-то в раз в 6. Вот Это произошло за счет вот этого математического алгоритма капитализации. То есть технология тут внедрена да, в этот новый бизнес, ну то есть и она является объектом авторского права по сути ну не знаю так это или не так как бы я не не так сказать не погружался там сильно да не погружался сильно в эту всю систему в эту всю схему я просто как обычный человек посмотрел какие здесь есть возможности чтобы здесь поучаствовать чтобы здесь заработать по факту вот этот кент он постоянно растет при, э, в то время, когда его покупают, продают, он постоянно растет на 0,1%... Ты иди нахер. Постоят, постоянно растет на 0,1%. На 0,1% постоянно растет. Вот. И по сути постоянно растет. То есть как быстро он будет расти? Как быстро он будет расти? Да, сколько? То есть, как быстро он будет расти, я даже этого не могу предположить. Но по тому просчету, который я сделал, то есть, на, ну, если там немного проинвестировал реально, вот смотрите, то есть я вот проинвестировал, сейчас скажу. Вот, смотрите, я проинвестировал там 100 евро буквально, вот видите, 99 евро. И за, буквально за полдня мне накапало 3,4 евро. То есть, по сути, если... В день здесь капает 6 евро в день, умножаем на 30 дней в месяц. Получается 180% чистый профит, можно здесь извлечь. То есть вам приходят эти деньги в... ну То есть вы изначально покупаете еврокент здесь, заводите э, через Киви, там через банк покупаете этот еврокент, за него покупаете уже внутреннюю эту валюту, и все. То есть вам ничего делать по сути не надо. Все, она просто сама по себе растет. И вы ее при желании, если хотите, можете продать. Но э, в этом и заключается смысл, чтобы ее там, немного поддержать, к примеру, да, и продать там чуть позже, если вам от этого действительно захочется. Вот, к примеру, 680% процентов чистой прибыли, если, к примеру, инвестировать сейчас. Но по мере популярности вот этой платформы, я считаю, что цена, конечно же, на кен будет постоянно расти, и постоянно расти, и когда-то да, она упрется в потолок. И этот кент не будет прям такой востребованный, как, он, как сейчас, к примеру. Поэтому в будущем есть риск того, что, к примеру, он не так будет быстро расти, это раз. И не так быстро его можно будет продать, потому что тут, по сути, есть у них такая вот P2P-площадка, где вы можете этот кент продавать. Вы ордер выставляете просто на продажу, и его в течение там одного-двух дней продает то есть, когда только платформа это нам запустила эту модель бизнеса его там просто продавали в считанные там минуты реально но так как цена выросла то есть его уже не так быстро можно продать но там на это уходит там день-два вот по регламенту здесь можно до 30 дней отводится на это и его можно по сути продать пока что цена еще в принципе еще адекватная Поэтому если здесь участвовать, учитывать этот момент, к примеру, чем цена будет выше, на мой взгляд, подниматься, соответственно его уже продать этот кент будет не так быстро. Поэтому как вам инвестировать сюда, там, я не знаю, на месяц или на два месяца, с какой инвестиционной стратегией вы сюда будете заходить, конечно, смотрите сами. Но по факту вы можете так проинвестировать в этот кент, извлечь из этого прибыль, ну и продать его, к примеру, и заработать на этом чистый профит. То есть, по сути, там, ну, как я уже сказал, за месяц фактически можно сделать 180%. Если заходить, к примеру, прямо сейчас, к примеру, завтра цена этого кинда уже будет намного дороже стоить, учитывать этот момент. То есть, к примеру, заходить через месяц, то, соответственно, там уже он может под двушку стоить евро, понимаете? Поэтому тут такое инвестиционное предложение, к примеру, горячее, прям понимаете. На мой взгляд. Вот, ну, риск еще в чем заключается? К примеру, тут, если этот кент будет прям так тяжело продать, или вообще невозможно будет в будущем продать, ну так, просто мысля такая, знаете. Соответственно, тут э, есть товары, за которые вы можете этот, ну, которые вы можете покупать за этот кент. Тут есть, вот такая вот система. Ну, риск, самый страшный риск заключается в том, что вы этот кент вдруг там когда-то в будущем не сможете продать, но максимум вы за, ним, за них можете купить там товары эти. Ну, эти товары я не приобретал лично, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу, друзья. По факту риски такие минимальные, если так разобраться. Вот. Может быть, я не прав, вы можете написать видео, ну, написать свой комментарий по этому поводу, если вы в этом кенте. Напишите свой комментарий по этому поводу. вот. Так что такая, друзья, вот возможность. То есть, такой сюжет. Поэтому заходить вам сюда или нет, смотрите, принимаете решение сами. То есть, вы можете сюда там, 100 евро закинуть, там 200-500 евро. И буквально уже за месяц сделать там, отличный профит и продать этот кент на платформе, которую, в принципе, покупают активно, ребята, потому что на него спрос есть. Поэтому такой сюжет. В этом видео я вам покажу, как вообще, как здесь его покупать, к примеру, да, если вы приняли решение здесь поучаствовать. Первым делом, конечно, здесь надо будет зарегистрироваться. Первым делом зарегистрироваться моя партнерская ссылка будет в описании под этим видео вы можете перейти по этой ссылочке и вы попадаете на вот этот сайт дальше там будет окно регистрации нажимаете регистрация там что вам нужно будет указать вам нужно вот имя фамилию указать потом почту указать номер телефона указать свой нужно будет пройти капчу там и нажать ОК. все вам на почту придет кстати Письмо с ссылкой по подтверждением и паролем. Пароль сохраните сразу к себе в закладку. Переходите по этой ссылке и попадайте в свой личный кабинет. Все. Но после этого вам еще придет письмо еще одно на почту уже с финансовым паролем, который тоже сохраните к себе в блокнот. То есть тут два пароля от кабинета и финансовый пароль. Поэтому имейте в виду такой здесь сюжет. То есть вы можете все это дело сохранить. Вот. Вы эти пароли, ну, к примеру, пароль, который вам приходит на почту, вы можете изменить его при желании в личном кабинете. То есть заходите вот в профиль сюда и все. Да, тут, конечно, много различных кнопок, но по факту тут много кнопок вам и, ну, и не понадобится, если вы просто пришли сюда так подзаработать, к примеру, да. Вот, такой сюжет. Обязательно фотографию загрузите здесь, потому что если вы не загрузите фотографию, вы дальше ничего не сможете сделать. Ну, пополнять вернее. Так, ну что, давайте начнем, друзья. Как инвестировать, как купить вот этот кент. То есть вы заходите на кент P2P и дальше вам нужно купить еврокент сначала. Сначала вам нужно купить еврокент. А потом уже вы его обмениваете на сам кент. Все, вот и вся система. Так, что вам нужно здесь знать, к примеру? Смотрите, вы указываете там... Кстати, инвестировать можно от 10 евро. То есть вы можете 10 евро сюда проинвестировать, можете больше. Я, к примеру, 100 евро закинул, так, ради прикола. Вот, вы вводите, к примеру, там 100 евро, дальше нажимаете «Купить». Дальше вот тут у вас высвечивается в товарах вот ваши деньги, товары. То есть вы можете, в принципе, при желании отменить эту заявку. Дальше вы нажимаете «Оформление заказа». Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Дальше вы попадаете в такую вот систему, где вам нужно указать свой e-mail и свой пароль, и дальше нажать «Войти». Пароль от самого кабинета. Вот, смотрите дальше. Так, смотрите, вы тут выбираете виза. Мир, мастер-карт, маэстро. То есть нажимаете галочку. Тут у меня, тут еще до этого был киви, я почему-то не знаю, почему он исчез. Тут был до этого раньше киви. То есть вы можете напрямую через банковскую карту здесь пополнять. Но у меня тут было еще вчера киви. Не знаю, может убрали, может у меня он пропал. Я тут хз. В общем, тут можно... Вы нажимаете галочку, потом нажимаете... Нажимаете продолжить. Так, нажимаете продолжить. Ну и следуйте там дальше прострые инструкции. То есть просто переводите деньги э, сюда. И они автоматом конвертнутся вам в этот еврокент. еврокент. Но они отобразятся вот здесь вот у вас. Они отобразятся вот эти деньги. Ну, они сразу конвертнутся в эти евро. Ну, по сути, это евро. Они сюда конвертнутся. Ну, сразу говорю, они не сразу придут. Там буквально через минуту. Баланс обновится, и они вам у вас здесь высветятся. Все. Дальше вы эти еврокенты уже используете для покупки самого Кента. И на этом все. То есть вы нажимаете Купить Кент. По сути, вы нажимаете Купить Кент. Вот. И дальше вы видите, у вас, к примеру, там есть примеру, 100 евро, да, или там, я не знаю, 200, 1000 евро. Сколько вы там решили сюда заинвестировать? То есть люди тут, видите, продают кент. <coughs> вы переходите во в самую низкую, в самую... Вы переходите. Ну, смотря, сколько у вас евро будет, короче, да, вот реально. К примеру, вы пополнили, я не знаю, там, сколько вы там решили заинвестировать. Там, хз там допустим там 100 евро то есть вы ищете ордер на покупку вот какой вам подходит то есть вот если вы выберете прямо сейчас прям вот этот ордер то он вам не подойдет то что тут видите запрашиваемая цена 101 евро кент и вы за эти деньги вы можете купить 0078 кента Соответственно, вам подойдет прям вот этот вариант у вообще идеально подойдет. Ну, если, к примеру, вы там 100 евро захотите заинвестировать, или там больше, смотрите по ситуации. Если вы, к примеру, приняли решение там инвестировать большую сумму, там я не знаю, ну, ну небольшую, там смотрите сами, сколько вы хотите сюда инвестировать. Соответственно, если вы захотели там 400 евро сюда проинвестировать, соответственно, вот этот вам ордер не подойдет, вам нужно будет вот этот использовать, который максимально ближе к вашей стоимости. Вот. Они периодически здесь появляются, вот эти ордера. Вот, когда вы нажимаете купить. Вот вы нажали купить, к примеру, да. Дальше тут система будет выделять 2 минуты на покупку. То есть 2 минуты проходят, и вы потом видите, что у вас отобразился вот этот кент. Вот он у вас здесь отобразится, ваш кент, который вы купили. Так, с этим понятно, да? Вот, когда вы купите кент, он у вас здесь отобразится. Потом нажимаете на кент P2P, и вот здесь у вас будет ваш кент. Все, и дальше он просто увеличивается в цене. То есть он у вас здесь тоже отображается, и цена на него уже здесь показывается та, которая по факту растет на него. То есть чистая прибыль у вас здесь будет отображаться. Вот и все. Потом вы, к примеру, захотели, ваш кент подрост, к примеру, кент подрос на какую-то стоимость там, я не знаю, два-три в раза, ну к примеру, да, он подрос, там, я не знаю, через месяц, через, через какое-то время, может он вообще вырастет гораздо быстрее, может медленнее, то есть этого никто не знает, но по факту такая динамика сейчас роста идет. Вот, можно достаточно отлично подзаработать. Вы этот кент можете продать таким же методом, то есть нажимаете на кент p2p на кент p2p на кент p2p и нажимаете продать кент нажимаете продать кент вводите сумму которую вы хотите продать допустим 001 там или там 008 там смотрите сколько у вас кентов выставить ордер на продажу все то есть ваш ордер просто Закроется в течение одного-двух дней. То есть, ну на это до 30 дней уходит по факту. Но сейчас очень быстро его покупаю, так сказать. Вот, такая вот система здесь заработка, друзья. Дальше вы получаете Еврокент, который вы можете уже непосредственно вывести на платежки свои. Вывести на свои платежки. Как, допустим, потом дальше вывести этот Еврокент на себе на платежке, То есть, он автоматом конвернется в Евро. Вот. Но прежде чем его туда выводить, обязательно в профиле укажите ваш кошелек. Ваш кошелек. Ваши кошельки укажите заранее. И потом нажимаете просто вывод, указываете тот кошелек и выводите его. Все. Вот такая система здесь заработка, друзья. Надеюсь, вам было интересно сегодняшнее видео. Лайки авансом поставьте, комментируйте, конечно же. Ну и помните, что такая вот тема интересная. Инвестируйте столько, сколько считаете нужным. Зарабатывайте хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, следите за новостями в телеграм-канале. Там очень много новостей. До скорых встреч, друзья. Так, друзья, ну тут по партнерской программе. Если, к примеру, вы хотите тут заниматься партнерской программой, тут, кстати, пока что одна линия, но в перспективе тут будет больше маркетинг.